Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Я очень рада вас видеть. Меня зовут Алина. Сегодня у нас с вами итоги конкурса на 30 тысяч авакоинс. Будет три победителя, каждому по 10 тысяч авакоинс. Логично. Но перед этим не забудь подписаться, поставить лайк. Ведь тебе несложно, мне приятно. Ну и все, мы начинаем. Так, я уже зашла на сайт, где мы будем определять победителей. Это вообще вот вот рандомный просто сайт ввела уже ссылку на то видео и нажимаем кнопочку загрузить так все загружается все и вот комментарии которые были оставлены под тем видео собственно мы сейчас просто выбираем кнопочку выбрать случайно комментарий и это у нас Первый победитель, я только поняла здесь, Anel Browers Stars. Итак, вот он первый победитель наш. Поздравляем его, конечно. Все эти результаты, конечно, я еще публикую в сообществе. Сейчас я вот так вот сделаю. Хорошо. Так, теперь ищем второго победителя. Итак, второй победитель. Поздравляем его аниме love тоже мы конечно его поздравляем и сейчас у нас будет третий победитель сейчас я вот, вот так вот, вот сделаю хорошо все так и последний победитель вероника поздравляю участвую как бы да Итак, сейчас я делаю скриншот, опять-таки, чтобы опубликовать это непосредственно в сообществе. Ну, на этом-то, собственно, все. Итак, я надеюсь, вам понравилось это видео. Победителей заранее поздравляем. И сейчас я объясню, что и как делать. В течение следующей недели к вам будут добавляться нубы с хэштегом авачери это мои нубы на них будет 10 тысяч авакоинс так что я вас добавлю если к вам будут добавляться какие-то незнакомые вам люди то знайте это мои нубы с хэштегом авачери главное зайдите к ним в профиль чтобы у них там был хэштег авачери ну и я вам это все подарю, точнее тяну бы вам все подарят, и вы останетесь довольны, счастливые, и даже можете сфоткаться со мной. Так что, ну, мне кажется, это эксклюзив, поэтому что делать победителям, я объяснила. Ну и на этом все. Не забудьте подписаться на канал. Всем удачи и пока-пока.